Если вдруг это кто-то увидит, то вот что я хочу сказать, тут я просто соединила всякие штучки, найденные на моем компуктике, ничего особенного. Теперь я использую этот канал как архив, поэтому оценки и комментарии отключены. Ну. Се-но. <связывая> Могу помочь? Понимаешь, Лосяш? Косички это уже как-то не актуально. Да на здоровье, мне что. Да и розовый цвет совсем не в духе последних новинок сезона. Ты не находишь? Мой Да, тогда умер действительно я. А отчаянно учился и старался мой брат. И жил потом мой брат. И отец продолжал учить моего брата. Вся моя жизнь была ложью. Я вообще никогда не существовал. Даже такая жизнь была, и это ты ее прожил, верно? И надрывался изо всех сил именно ты. Так ведь? Ты ничего не знаешь. Я знаю, потому что вижу сейчас тебя. Тогда ты готов меня принять. Такого, как я есть. А кого я еще могу принять? Ведь передо мной именно ты, другого тут нет. Ты и только ты. Это всего лишь курма, ребята. Ура, я опередил брата. И ты спорил с братом из-за курмы. Но, а я то, ты молодец. Эти слова я всю жизнь ждал. Он принял меня. Ну, на женские слезы смотреть неохота. Пошел я. И кто у нас тут ревёт? Это Наси. Если бы я тебя не встретил, я не стал бы человеком. Но теперь я не потеряю свой путь. Спасибо тебе огромное! Да. Теперь иди. Спасибо тебе! Еще раз! Нет, хуйня!